Пользуясь случаем и уже говоря о целительстве, я бы хотел сказать, что я приглашаю вас на марафон. А, марафон будет в сентябре, по-моему, но подробнее информацию можно получить, перейдя на мой сайт duiko.guru. Там уже будет выложено лендинг на данный марафон. Этот марафон будет посвящен исцелению. Это марафон-целитель, где я буду 10 дней работать с вашим здоровьем как я это делал ранее, вы можете начать или приходить на данный марафон, я вам помогу справиться с вашими заболеваниями. Великолепный, интересный. Данный марафон будет необычен еще и тем, что во время проведения марафона я буду вас еще и обучать. Тем или иным специфическим методом, которые помогут вам в дальнейшем использовать их с применением по отношению к себе и применением по отношению к своим близким. Это ментальные методы целительства, это астральные методы целительства, это работа с энергетическими телами, работа дистанционно, работа там, отдельно с позвоночником и там, так далее. И так далее. Объяснение, что такое трансы, гипнозы, как работать с душой, там очень много всего. Огромное количество методов, и я как тот человек, который показывает, как это все необходимо создавать и производить, обычно получаю во время марафона потрясающие, удивительные, яркие и восхищающие меня результаты. Пока еще ни одного человека не было, который бы сказал верните деньги.